Мы находимся в бухте песчаная, поднимаемся на одну из колоколин, вот такие вот камни здоровые тут лежат, появились, как вот они вот здесь появились, песок и такие здоровые камни, их создала природа. Подъемчик где-то градуса 45, после вчерашнего это просто прогулка. Оба! Оба! Ты как прополз туда? Вот так ты и прыгнул. Ты. Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! И тут поднялся, да? Оба! Вот на какое? Вот на эту? Да. Ты поднялись? Да, по что не хочу. хочу на Давай принесемся. Давайте я могу тут подцепить. Туда выехал. Нет, тут вот только -то сложно. Давайте я тебя подкину туда и спущу. Нет, смотри, я сам хочу. Ну давай. Вот смотри. Давай. Быки все. И ты сразу зацепишься как эти, как вишнями. Погоди. О, все, пошел. <с давай, давай. Че ты? помощь отказываешься. Давай. Оп! Все? Зацеп поймал? Да. Да, вот я тебя на этой горе сфоткую. Так, ну что, ползем на эту гору, Опа. Ну, Слушай, Слушай, видишь тропу? Вот я думаю, вот там, поэтому по хребту и на верхушку. Это, это, это... Нет, здесь, слушай, здесь сложно. Давай попробуем ее обойти, или что? Ну как, нормально? Да. Уверена? Да. Понял. Блин. Что? Ничего не боится, а? Засранец маленький. Так. Тут есть, но тут, там тоже нет. Вот так. <соспит> <соспит> <соспит> <соспит> вот это крутяк! Вот это крутяк! Вот это я понимаю. У -у -у -у. Спуски они самые самые сложные. Опа! -то, -то. -то а, Егор, только аккуратнее. Только аккуратнее. давай я пойду. Но ну, здесь. здесь, просто, вот да. Просто прыгайте здесь а, прыгай, а я боюсь а? прыгать там Опа Где, с этой стороны или с той? Да, щас гляну Так, видно там все. Ну, в принципе, что то, что с этой, везде спустимся Понятно. После вчерашних гор а нам это вообще сказка. О! Здесь у меня здесь как? Да как можно вот здесь вот за этот камень А, попить, попить, ну да, уже верно. Давай, погнали. Вот тут хоть бы что-то, да, может спину ободрать? Да, можно. Вот здесь мы поныряем. Смотри, какая гавань подводная видна. Камышики, да что-то. Подводная фауна. Красивая. Опа. А, ну да, можно было вот прямо в дом пляжа, да? Да. Отойди-ка. Оп. А что, ты давай вон тут? Тут? Ну да. А, ну, Оп, по бровке. Это что, змея? А, это синяя фигурка. Это засранцы. Что-то раскидали тут. Оп. Вот, смотри, фотография. Пахнет, ничего себе ух ты! Я пещерка, да? Да, меня обычно подвергаю Площадай, шкала такая, шкала Смотри, папа как делает профессионально. Оп-оп-оп-оп. Оп. И упал. Оп. Опа. Хоп. Давай что, что ты думаешь? О, слушай, Егор, не прыгай-ка. Да. Я, да, я даже на это. Мне тяжело было. Ну давай я тебя схочу. Егор, только аккуратно. Лазить. Опа. Ну, лазить, кстати, классно, да, здесь? Да. Опа. Егор, только не спеши сам. Самое главное. Ну, я аж переживаю за тебя. За своего маленького Егорку. Опа. Опа! Опа! Опа! Фу. Ну да, это, похоже, большая. А Та... мы, были? мы были? вообще не на колокольне. А, Пробкаемся на вершину горы. Опа! Фу. Оттуда. Ч ⁇ ты что идешь? А! А! Подожди, дай я поднимусь, посмотрю. А что ты думаешь? Вот под него тут, вот, вот по этой и все. Удачи, давай. Та там давай, хоть давай, это. Там подъемы, вот здесь. Вот и внутри заходишь, там подмог небольшой, там такая дырка. Вот это да.